Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать велосипед. Это вот такие рисунки аниме, которые я сама нарисовала. Но сначала подписывайтесь на мой канал. Вы у меня самые классные подписчики. Мне будет приятно, если вы подпишетесь. Ну что, начнем? Что вам нужно, это изобразить два колеса. На небольшом расстоянии друг от друга. Сейчас я буду делать. Вот здесь у меня будет одно. И тут второе будет. В каждом из получившихся колес еще по одному маленькому кругу. Такой и здесь. От которого идет прямая линия. От правого колеса. Такая вот. Правого колеса идет с уклоном влево. Вот так вот. От левого прямо вверх. Так вот получается. Ну, так можно, можно еще нарисовать колеса. Берете любой стаканчик, так ставите и обводите вокруг стаканчика. И у вас получаются такие колеса. И также сюда. Далее мы рисуем отдельную часть, где проходит степь. Вот здесь вот так вот рисуем. Такая вот, вот у нас получается цепь. От цепи мы рисуем раму. Вот отсюда вот. Такую раму рисуем вверх. Вот. И у нас эти две линии соединятся сейчас. Вот. Нарисовали от цепи. линию, направленную вверх, горизонтально, и рядом с нарисованными линиями еще несколько дополнительных линий, то есть вот отсюда мы рисуем линию, вот сюда ведем ее, так вот и вот отсюда вот линию ведем прямо У нас вот эта вот линия должна будет соединиться вот с этой вот они соединяются эту нужно. у нас велосипед получился, теперь делаем рядом еще одну линию, закругляем и ведем прямо под к этой линии вот до сюда вот доводим и отсюда Ведем линию вниз. Так вот у нас с вами получается. Далее. Вот от этой ведем вверх линию. Вот отсюда мы сделаем еще одну линию. Такую. И отсюда вниз ведем линию. И здесь также. Здесь еще линию проводим и получился вот такой велосипед. Рисуем седло. Такое у меня будет седло. Здесь делаем его таким вот. получается у нас вот такое седло далее рисуем педали вот отсюда идет одна педаль такая вот И вниз идет. Вот отсюда одна педаль. Далее нарисовали. Теперь рисуем руль. Так вот у нас отсюда вот будет идти. Так закругляться. Далее вот так и здесь еще также прорисовываем получается у нас такой вот колеса расположите круги такой один и второй далее рисуем такие вот линии По всему колесу. И на другом также колесе. цвет у меня такой получился сейчас я буду раскрашивать педали педали у меня будут черного цвета и вторую педаль далее вот здесь раскрашу колеса тоже будут черные Света. тут вот колеса такие окрашу и здесь колесо раскрашу но у меня тоже будет такой же вот цвет Одно колесо готово, теперь другое колесо. Сначала здесь раскрашу. И вот здесь теперь. Я ему сделала вот такое вот синее. Ребята, а вы умеете кататься на велосипеде? Есть ли у вас велосипед? Любите ли вы кататься на велосипедах? Или на чем вы больше любите кататься? Пишите в комментариях. какое у меня сиденье получилось теперь мы раскрасим цепь цепь у меня будет такая вот оранжевая пишите ребята в комментарии какие Вы хотите, какие еще научиться рисунки рисовать? Что? Какое видео по рисованию вы хотите? Пишите в комментарии, что вы хотите, чтобы я еще нарисовал. Руль у велосипеда я сделаю красным цветом. Такого вот, красного цвета у меня также сам велосипед весь я покрашу тоже в красный цвет. У меня будет велосипед красненький. Можно сделать велосипед разноцвет на несколько цветов. Чтобы у вас было не одного цвета, а несколько цветов. Сколько вы захотите, такой велосипед можете и делать. А можете сделать его одним цветом. Какой вам больше нравится. Таким и покрасить. Вот я, например, его буду одного цвета делать. Красного Петали надо также раскрасить в красный цвет. Здесь вот. Так. Петали мы раскрасили. Теперь вот такую вот... Здесь красим красного цвета. Чтобы он весь был такой. Не отличался. Пишите в комментариях чем вы любите разукрашивать фомастерами. может вы любите красками может вы любите красить цветными ручками или может цветными карандашами вот я уже покрасила велосипед вот у меня получился велосипед если вам понравилось видео поставьте лайк подпишитесь на меня и напишите комментарий нравится как я вам рисовала как у меня получился велосипед пишите в комментариях